Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Александр. Рады вас приветствовать в нашем новом вебинаре. У нас, как всегда, конец месяца, и мы встречаемся с Александром, чтобы посмотреть на рынок, услышать для себя полезные мысли, которые мы в дальнейшем сможем применять также и в своей торговле. Но прежде чем мы начнем, как всегда, с чего мы начинаем сначала, это предупреждение о рисках, когда всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. И с этими рисками нужно разобраться, прежде чем переходить к работе уже на реальном счете и начинать активно торговать. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, я расскажу буквально несколько слов о компании. Компания Admirals. Мы являемся брокером уже более 20 лет на рынке. Мы предоставляем услуги для трейдеров, инвесторов, работаем в различных юрисдикциях практически по всему миру. И даем возможность как инвестировать, так и торговать более чем В... В... доступно более тысяч инструментов. Это и акции, и валюты, и индексы. То есть ну, фактически самые ликвидные инструменты, они представлены. А для торговли мы предлагаем платформу Metatrader 4 и Metatrader 5. Также есть мобильное приложение, через которое также можно торговать и инвестировать. Также я напомню, что у нас также проходит компания, приуроченная к Черной Пятнице. Это повышенный кэшбэк для трейдеров, поэтому если вы еще не участвуете в этой акции, то на нашем сайте вы можете подать заявку и успеть еще в ней поучаствовать. Как раз вот 26 числа будет самый большой кэшбэк до 50% процентов на спред, поэтому если вы торгуете, торгуете активно, то вот дополнительно также можете принять в ней участие. Со своей стороны мы всегда уделяем большое внимание обучению, поэтому мы очень рады, что Александр раз в месяц может к нам присоединяться на эти вебинары, делиться своим опытом. И также для того, чтобы вы могли всегда пользоваться нашими ресурсами, я рекомендую подписаться, сейчас я тоже приложу ссылочки в наш чат, это подписаться на Телеграм-канал и подписаться на YouTube-канал, в котором, кстати, вы всегда можете также найти и записи вебинаров, и как раз там у нас будет проходить конкурс, в котором можно выиграть книгу с автографом Александра. И об этом, о правилах как раз этого конкурса я расскажу уже чуть позже. Позже. Но вот пока вы можете подписаться, чтобы не пропустить ни записи, ни как раз возможность принять участие в данном конкурсе. Как я уже сказал, сегодня ну, наш такой стандартный план нашего вебинара. Да, то есть мы поговорим о ключевых инструментах, как мы всегда это делаем. То есть S&P 500, DAX 40, евро-доллар, золото. Также мы подведем итоги конкурса предыдущего месяца. То есть рассмотрим те бумаги, которые у нас победили в предыдущий месяц. Поговорим о тех бумагах, которые прислали на конкурс как раз в, на, на следующий месяц. Дальше будет серия ответов на вопросы, и в конце я также расскажу про индикаторы, как получить вот индикатор Александра, который можно поставить в платформе MetaTrader 5, и еще раз проговорю про правила конкурса. И забегая немного вперед, хочу сказать, что мы решили попробовать немного другой формат конкурса, поэтому если вы активно принимаете участие в нашем конкурсе, то обязательно или перемотайте видео на это время, внизу будут тайм-коды, или дождитесь как раз, если вы сейчас онлайн, данных правил. Со своей стороны, как я уже сказал, всегда с нетерпением жду вебинар Александра, но в этот раз, скажем так, мы в этом месяце делали вебинар на английском, поэтому также для тех пользователей, кто может воспринимать информацию также на английском, то мы тоже приглашаем посещать вебинар Александра уже фактически два раза в месяц. Да, у вас есть уникальный шанс. Александр, готов передать слово вам. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман. Всегда очень приятно с вами работать. Вы когда упомянули про английский и русский, вспомнилось, как у меня совершенствовался английский язык. В детстве учил английский, но не только в школе, но еще и родители наняли частную учительницу, очень хорошую такую даму, Ида Карловна ее звали Рахомяги, жила она в Таллине. И э, я, когда соскочил с советского корабля и приехал в Америку, то э, я мог объясниться, э, спросить дорогу. Достаточно, чтобы даже работу получить. То есть э, я говорил по-английски, но не слишком свободно. Но когда мой английский действительно стал улучшаться, это когда у меня начали заводиться американские подружки. Причем, когда все хорошо, только держишь друг друга за руки и только так смотришь друг другу в глаза и улыбаешься. Да? А вот когда дело, дело до ссоры, хочешь высказать свое... Вот тут и слова начинают появляться. Вот это самое лучшее средство для развития словарного запаса. Сильно рекомендую. Очень интересное время проводить этот вебинар сегодня, потому что на рынках серьезные движения происходят. Чем больше движение, тем больше, естественно, возможностей заработать. Когда рынки плоские, недвижущиеся или движется медленно, каждый день немножко выше, каждый день немножко ниже, то это трудно. А вот такие боевые рынки, это, конечно, гораздо интереснее. Мы смотрим на, на рынок S&P Standards and Poor's 500. Это 500 самых крупных акций в Штатах. Как измеряется крупность акций? Это берется цена акций на сегодняшний день и сколько акций выпущено этой компанией. Поэтому есть огромные киты: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix. И есть такие довольно мелкие компании. Так вот, в смысле капитализации, то есть общей стоимости компаний, SP включает в себя 70% всего американского рынка. Поэтому такой очень представительный рынок. Что мы видим на экране? С левой стороны недельный график, с правой стороны дневной. Стратегическое решение на недельном, тактическое на дневном. Система тройного фильтра или тройного экрана, как иногда называют в России. И мы видим, что на недельном графике S&P бьется как бы головой о потолок. Почти каждую неделю, чуть-чуть выше – а заканчивает плоско, не может пробиться никак выше. При этом, глядя вниз, мы замечаем, что индекс, что MACD гистограмма продолжает расти, и поэтому импульсная система зеленая, а индекс силы совершенно плоский. Я смотрю на это с очень большой степенью подозрительности, потому что я люблю покупать дешево, продавать дорого. Большая новость. И сейчас рынок стоит высоко. И на недельном графике он стоит четко выше зоны ценности. Зона ценности – это зоны между 12-лезащими средними. И поэтому я ожидаю, и торгую в том же направлении, ожидаю, что… ожидаю коррекции. И как вы видите, эта коррекция происходит каждые несколько месяцев, хотя мы в бычьем рынке находимся. Каждые несколько месяцев на недельном графике S&P падает в зону ценности или даже немножко ниже этой зоны. Импульсная система зеленая, то есть значит график S&P мне коротить нельзя, запрещает играть на коротко. Но есть очень много акций, которые мне позволено коротеть, что я, собственно, очень активно на этой неделе и делаю. Смотрим на, на правую сторону, дневной график. И здесь мы видим одну из моих любимых фигур для трейдинга. Ложный, ложный пролом вверх. То есть, если мы проведем линию, видите, как бы два пика есть. Вот-вот-вот, вот как раз Герабан сейчас повесил эту красную линию. Это был предыдущий потолок рынка. И, значит, сегодня среда рынке, последние три бара – это неделя. В пятницу рынок чуть-чуть сунулся выше уровня сопротивления, в понедельник он рванул и заглох, и заглох и упал ниже, и с тех пор, значит, все время опускается, и на дневном графике уже опустился S&P в зону ценности. Импульсная система, как вы видите, красная, индекс силы четко указывает вниз. Сладкое время торговать, конечно, было в понедельник, вторник, но и сегодня тоже. Сейчас значит, ситуация немножко посложнее, вот именно в данный момент. Сейчас в Штатах около, около 12, меньше часа дня, еще полдня осталось в рынке. Поскольку на дневном графике рынок переоценен, вполне было бы реально увидеть небольшой взлет, небольшой ралли. Но по большому счету, я думаю, что этот двойной пик поставил крышку на взлете. И я ожидаю более серьезной коррекции, хотя не сегодня. Такое у меня мнение, такой у меня взгляд, такая у меня позиция по трейдингу с S&P. Ну что посмотрим дальше? Может быть, Александр, быть... может быть, такой да. тоже от вас такой вопрос по поводу вот предпраздничной торговли. Да? То есть завтра а -а -а. день да -да -да. благодарения. Завтра, завтра день благодарения. Значит, завтра все американские рынки будут закрыты. А в пятницу американский рынок откроется, акции откроются только на три с половиной часа. Они откроются в 9.30 и закроются в час а опционы закроются в час 15. То есть нам завтра рынок, рынок закрыт, в пятницу рынок открыт на полдня. Все, у кого есть несколько долларов, уезжают из города. Поскольку я живу в горах, сказать, мне никуда уезжать особо не надо. Тем более, что, конечно, все дороги, все аэропорты забиты совершенно. Но в это время всегда на рынках пониженные объемы торгов пониженные объемы торгов, и когда они понижены, то тем из нас, кто остается и сидит перед экраном, возникают очень интересные возможности, потому что от относительно небольшого нажатия на какие-то акции они могут сильно очень или взлететь, или упасть. То есть, с одной стороны, значит, в праздничные торге стоит ожидать меньших объемов сделок, меньших объемов торгов, с другой стороны, вполне вот это самое время ждать кого-то подвоха, именно потому, что объемы маленькие, и акцию легче толкнуть. И люди, которые знают об этом, тоже как бы говорят, а, не буду торговать на празднике, буду сидеть дома, значит, там жарить индейку, или что там полагается. Поэтому это такая очень сонная неделя, я бы сказал, для многих людей. Спасибо, Александр. Сейчас тогда я включу DAX 40. Да, да. знаете, я не смотрел на DAX с прошлой недели. Конечно, очень впечатлительно это дело выглядит. Давайте поставим линию сопротивления на недельном графике сначала. Вот поверх пика, который был летом. Вот чуть-чуть вот выше. Вот так вот. Да? Вот, он, вот он, ложный пролом вверх. Да? Ложный пролом вверх. Один из лучших сигналов для трейдеров. Вы знаете, новички, когда они видят, что акция или индекс пробили уровень сопротивления, они говорят, все, на луну, на луну. Да? А профессионал, когда видит вот такой, такой пробой, сразу же говорит, хм, а не, не будет ли разворота. Развороты бывают гораздо чаще. Большинство пробоев, бывают иногда настоящие пробои, иногда новички выигрывают, но большинство пробоев ложные. И поэтому я всегда очень внимательно их высматриваю. На немецком рынке, на Даксе. вы видите, что был очень серьезный ложный пролом вверх. МСД гистограмма на недельном графике уже кликнула вниз. Значит, у нас налицо такая довольно жесткая медвежья дивергенция. Посмотрите, последний пик МСД гистограммы, это было в начале года, где-то в феврале. И пик теперешний рынок выше, а мсд гистограмма слабее. И это, я смотрю на это и говорю себе, эта коррекция еще не достигла дна. Первая неделя, такие коррекции не кончаются за одну неделю. Да, смотрим на правую сторону, видим дневной график, как он сегодня шуганул вниз, а сейчас уже, значит, поднимается от дна, вернул примерно половину своей потери. От вчерашней цены закрытия, да, трепыхается, но я не верю, что это конец спада. Давайте посмотрим на евро-доллар, про который я в прошлый раз сказал, что выглядит он довольно грустно. Да? Да. И я после той беседы пришел, значит, у меня офис, как я говорил, на чердаке, чердак с двумя окнами в горы. Не чердак, это галерея такая наверху дома. Я спустился, значит, со своего в кавычках чердака и говорю, Жене, ты знаешь, посмотрел на евро, я должен заплатить несколько тысяч евро, за зимний курорт, где у меня заказано, я думаю, наступает время, что скоро я буду за него платить, потому что евро падает. Я все ожидаю, что евро пойдет сильнее и, и притормозит. Вот тут-то тут тут я и начну платить. Но еще это времени настало. И, и глядя на этот график сегодня, опять-таки, я на него в прошлой неделе не смотрел, вижу, что а. торопиться не надо, б что я думаю, мы, э, э, сказать, на за вижу первые лучи, первую зарю разворота. Почему? Потому что недельный график упал ниже конверта. То есть э, э, пациент в депрессии, э, как я говорил уже не раз, э, рынки э, напоминают мне маниакально-депрессивного пациента. Э, э, и мы это видим на всех. А, а лучший инструмент, чтобы определить... Э, Диагноз – это мания или депрессия – это конверт. И когда у пациента мания, когда пациент выскакивает выше верхней границы конверта, я начинаю думать о, о продаже и продаже на коротко шортинг. А, а когда у пациента депрессия, то э, я хочу этому пациенту помочь. Пациент выбрасывает активы на рынок, говорит, пожалуйста, они мне обжигают пальцы, заберите их у меня. И я помогаю этому пациенту. Снимаю у него с рук эти горящие активы, вот этот момент приближается для евро. То, что евро ниже нижнего конверта на недельном графике, это пациент в клинической депрессии. Вот тут, а, а болезнь маниакально-депрессивный психоз, то есть депрессия, пациент, евро-то самоубийство не совершит, да? то есть пациент не погибнет, значит не погибнет, он выйдет из депрессии, у него будет опять маниакальный эпизод. Давайте будем готовиться. Как готовиться? Смотрим на, смотрим на дневной график. Идем на правую сторону, и мы видим, что глубина МСД гистограммы глубже, чем она была в сентябре. То есть, то есть цены ниже и медведи сильнее. Как оно и должно быть в тренде вниз. И я хочу увидеть бычью дивергенцию, которой еще нет. Бычьей инвергенции нет даже на индексе силы. Последний график внизу, который более чувствителен, чем МСД-гистограмма. Поэтому э, доктор говорит, так, у пациента депрессия, продолжайте привязывать его к э, кровати, чтобы он, упаси бок не выпрыгнул из окна. Но я, я приду с лизитом через неделю, через несколько дней. А пока держите его. Окей, okay? okay. uh, переходим на золото. Золото меня немного расстраивает, потому что я держу одну золотую, одну серебряную акции. И из очень большой прибыли они превратились в такую среднюю прибыль. И я чешу репу и думаю, так снять всю прибыль и сказать, забыть про это дело или подержать, пока вернется обратно вверх. Личный вопрос. Значит, Золото отвечает, золото движется в ответ на две основные движущие силы. Одна это инфляция, а другое это страх. Страха сейчас в мире не очень много. То есть есть всякие такие, как бы сказать, хулиганские государства, которые создают соседям головные боли, но вот такой вот настоящие заварушки, заварухи, вроде бы в меню в данный момент нет. Поэтому страх – это не фактор. А инфляция – это четкий фактор, потому что в Штатах цены растут и растут довольно основательно. Цены на бензин, которые при Трампе были порядка трех долларов, при нашем замечательном новом президенте достигли 6 долларов. Мелочь, костячок, нет? Думаю, что нет. Цены на дома – выросли где процентов в среднем. Цены на дома выросли за год, на, я уже не помню точную цифру, 25-30%. Дикий, дикий рост цен. Инфляционное давление, очевидно, присутствует. И при этом золото упало. Я смотрю на недельный график, где я принимаю стратегические решения, и говорю так. У золота есть еще возможность продолжить взлет вверх, потому что он, оно пробило зону ценности и вроде притормозило в последний день, в последний день. Я сижу, так сказать, с рукой на, с пальцем на спусковом крючке, стрелять мне свою позицию в золото или нет. И глядя на этот график, я говорю, ну размер, на который золото пробило зону ценности, очень сходен с размером, который был в предыдущем месяце. Если чуть-чуть немножко влево пойдете, вы видите, вот это нормальные уровни пробоя. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Золото находится примерно на таком же уровне. Поэтому паниковать и бежать здесь я не хочу, но очень внимательно смотрю, продолжится ли падение. В каком случае я значит соберусь, соберусь бежать. Глядя на дневной график, с правой стороны он нравится не очень. Но опять-таки глубина этого пробоя очень сходна с предыдущими пробоями. Вот был пробой в октябре и до этого был пробой в сентябре. Поэтому я продолжаю держать свою позицию. Если бы у меня кто-то спросил сегодня, у меня нет никакой позиции по золоту, сказал бы человек, я вот думаю, не открыться ли. Я бы сказал, начинай, подожди, когда мои сиди гистограммы на дневном графике перестанет быть красной, и когда на недельном графике перестанет быть красной, и начни подемножку закупаться. Осторожно. Спасибо, Александр. Открываю нефть марки Brent. На нефти была очень сильная коррекция последние две недели. И похоже, что мы видим, увидели уже конец этой коррекции. И опять-таки, глядя слева на недельный график, опять и опять и опять поведение рынка. Причем то ли это евро, то ли это нефть, то ли это золото, то ли это акции Амазон. Это фигуры, которые вы видите раз за разом, за разом, за разом. Так живут рынки, потому что они отражают поведение толпы. У толпы бычий настрой по нефти. Нефть идет с нижнего левого угла в правый верхний. Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять, что любой актив, который движется из левого нижнего в правый верхний, находится в бычьем тренде. Но периодически бывает паника. Иногда мелкая мелкая паника – это вернуться к зоне ценности, а иногда такая более крупная паника. Это, вот, это ниже зоны, или вот так вот была, была паника в октябре прошлого года, была паника, вот где сейчас показывает Роман, в июле, и была паника сейчас в ноябре. Вот так вот. Экономика кипит. Окрепительный сезон начался. Так что фундаментальные факторы, как говорится, ветер в спину наполняют паруса. А на правом графике, на дневном, мы видим, что вот эта коррекция. Что мне не очень нравится, то, что индекс силы нырнул глубже, чем в прошлом месяце. Но ничего особенно страшного. Недельный график гораздо важнее. Недельный график показывает, наконец, коррекции. Поэтому пользуемся дневным графиком, только чтобы находить точки входа и выхода. Я, я осторожен, поэтому я не люблю покупать в зоне ценности. Я считаю, что как бы зона ценности для всех. Дайте мне скидку, я хочу купить дешевле. Поэтому я бы ждал, чтобы цена нырнула пониже зоны ценности на дневном графике с тем, чтобы закупать нефть. Но с другой стороны, если кто-то мне сказал, «Я бык, я хочу купить нефть. Добро пожаловать!» Я смотрю, опять-таки, налево на недельный график, и импульсная система только что из красной на этой неделе стала синей. Да? То есть конец коррекции. Так что вполне легально покупать здесь нефть. Личный выбор я бы подождал, но это, опять-таки, вопрос индивидуального трейдера. Совершенно легальная покупка. Спасибо, Александр. И я хотел еще задать такой вопрос. То есть мы получили тоже такой как бы отдельный вопрос по этому инструменту. И в принципе сейчас все больше люди интересуются по поводу биткоина. Как вы смотрите на то, что если мы сейчас попробуем положить график биткоина к доллару… Добро, да? добро пожаловать. Я делал только одну сделку на биткоине – Потерял 2000 долларов э, и сказал, «Алекс, ты ничего не знаешь про биткоин. Держись в стороне. Держись в стороне. Занимайся тем, чем…», занимайся тем, э, чем. О, недельный график выглядит совсем неуютно. Совсем неуютно. Э, мы видим э, двойной э, пик. да Вот это первый, а э, это второй. Э, ложный пролом вверх, опять-таки. То есть все методы работают для биткоина, просто… Я не знаю, может, у меня старческая, но мне биткоин кажется новым платьем короля. Может быть, я, мне придется… Есть, есть американская поговорка «it crow» – «есть ворону», когда что-то сказал, а потом оказалось, что был неправ. Съешь ворону. Но я продолжаю чувствовать высшую степень подозрительности к биткоину. О чем я уже не раз говорил. И одно из них то, что за ними никто не стоит. То есть то, что люди любят, он анонимный все. Значит, за ними никто не стоит. Если американский доллар упадет на 5-10, 5 ничего, 10-15 процентов, все власти страны встанут на уши и будут защищать доллар. А биткоин, вот так вот, да, и он находится в очень опасной зоне на недельном графике. На дневном графике он в разгаре коррекции. Все те же инструменты можно использовать для, для биткоина, потому что, видишь, что такое технический анализ? Технический анализ – это анализ поведения толпы. Цены определяются толпой – покупатели, продавцы и неопределившиеся трейдеры. Вот это вот три основные группы, которые определяют цену любого инструмента, будь то нефть или биткоин или помидоры, если вы хотите. И технические индикаторы – это просто инструменты, которые позволяют нам увидеть поведение толпы в какой-то более-менее математической форме. Все работает. Кстати, Роман, картинка, картинка для книги. Переходим к дневному графику. Проведите кружочек вокруг вот этого первого пика, который в октябре был в МСД -гистограмме, да? если, если первый Левее, левее вот, вот, вот, вот, вот, вокруг этого пика. Вот так вот, вот так вот. Хороший пик. Да? Теперь то, что вот ниже нуля было падение, следующий, вот такой же картинку, так, да? То есть это сломали спину мед... быку. И вот теперь, в самом начале ноября, как раз на 7 ноября, вот это была сила быков опять. Да? Если вы торговец биткоином, и вы видите, что биткоин выбился на новую рекордную, новую рекордную высоту, и в это время MSD гистограмма начертила колоссальную медвежью дивергенцию, то вот там деньги на столе. Опять-таки, я боюсь торговать биткоином по той простой причине, что там очень много воровства. Периодически взламывают всякие кошельки, деньги пропадают. Кроме того, цена торговли очень... Во всяком случае, я, я, я не хочу, хочу опять-таки, американская поговорка, лить дождь на чужой парад. Кому-то это нравится, кому-то кто-то умеет на этом делать деньги. Я желаю им удачи и успеха. Но, опять-таки, будь это нефть, биткоин или Кока-Кола, вот то, что вы видите на этом экране, я вам советую просто сохранить эту фотографию, распечатать ее и повесьте на стенку около компьютера к себе. Неважно, биткоин это или что-то другое. Когда я вижу такую фигуру, я торгую, как сказал... Как сказал один очень плохой политик, когда я слышу слово «культура», моя рука тянется к моему парабеллуму. Когда я вижу такую, такую фигуру, я сразу открываю свой вход в, свой, в один из своих торговых счетов. Замечательно. Сохраните, я, причем я это не шутка, я совершенно серьезно говорю. Когда вы увидите такое в следующий раз, Стрельба. И сигнал к стрельбе подается, кстати, когда MACD гистограмма, видите, вот, вот по второй этот пик маленький, она зелененькая, а потом она перестала быть зеленой, перестала быть зеленой. Вот это спускать курок. Спасибо большое, Александр. Так, да, Как раз тут был вопрос, насколько вот те индикаторы, те инструменты применимы к этому рынку, но я думаю, что вы вполне в полной мере на него ответили. Спасибо Все, да. большое. Тогда я сейчас переключусь как раз на информацию по нашим победителям. Мы сможем как раз подвести итоги конкурса и сказать, кто у нас победил в этом месяце. Сейчас я запускаю демонстрацию экрана вот. Uh, what сейчас должно быть видно. Несколько слов с моей стороны. Во-первых, было достаточно много бумаг, которые предлагались, которые показали отрицательную динамику за этот период. Но есть хорошие новости, скажем так, их две, как и два победителя. У нас победила Анна Викторова уже второй раз. И она, кстати, принимает участие практически под каждым видео, оставляет как раз вот свои наблюдения да, и инструменты. То есть здесь я со своей стороны... Думаю, что, Анна, поздравляю с, тем, с той прибылью, которая могла быть, соответственно, по Пфайзеру, да, который показал 19% роста за последний месяц. И в этом случае, как у нас уже было, да, то есть мы выбираем победителя второго, да, то есть кто занял второе место, кому мы еще не дарили книгу. И этим победителем стал Стас Дубровский, который предложил бумагу с стикером L.A.D., Поэтому я, со своей стороны, также, как обычно, напишу на YouTube-канале, как можно будет забрать одну книгу. Мы с вами свяжемся, и их ее обязательно вам также направим. И также у нас было предложение по поводу шорта. Я помню, мы еще обсуждали вот эту бумагу AMD. Да, и здесь, ну, собственно, самый большой убыток был по этому месяцу, хотя бы предлагался шорт. Да, то есть вот такие, такой момент. Ну и, как я уже сказал, то есть мы решили немножко поменять правила конкурса. Об этом я расскажу также в конце видео, как мы будем принимать заявки уже к следующему вебинару. Вот С моей стороны это все. Анна, Стас, со своей стороны вас поздравляю. И Александр, снова передаю слово вам. Очень приятно было вас слушать, Роман. Вы знаете, тысячи лет назад, очень давно, у меня есть хороший друг в Калифорнии, очень знаменитый аналитик. но очень знаменитый, но все счета, которые он вел, торговые счета, заглянул под стол, только что заметил под столом, группа охраны сидит под столом, собака. Этот аналитик разбивал все свои счета. Теория, а не практика. И вот как-то давно я был у него в гостях, он разбивал очередной счет. А когда я у него спросил, где ты ставишь стопы, он мне сказал, на полном серьезе. Настоящие мужчины стопами не пользуются. И с тех пор я всегда говорю, я хочу торговать как девочка. И э, большинство участников рынка – это мужчины, женщины в меньшинстве. Но э, в, моем, в моем опыте же, э, процент, успешных трейдеров, процент успешных трейдеров выше среди женщин. Э, э, потому что они задают практические вопросы. А где деньги? А что, если потеряем, и, кроме того, наглости меньше, такой самоуверенности, которая у всех у нас есть, включая, сказать, это, я знаю, куда это пойдет. Поэтому я с время напоминаю, Алекс, дорогуй как девочка. И я очень рад видеть, что у нас женщины участвуют в этом процессе, и вот Анна постоянно участвует и побеждает уже второй раз. Анна, поздравляю вас. Желаю вам продолжения ваших успехов. Очень приятно с вами работать. Едем дальше. У нас есть акции, которые прислали участники вебинара, и есть несколько вопросов. Я думаю, что мы успеем сегодня все их разработать, проработать. А если нет, может быть, мы затянем на 5-10 минут. Роман, вы хотите, чтобы я свой экран, наверное, теперь? Да, выставил? да, я остановил свою демонстрацию, вы можете переключить на вашу. Вы знаете, во-первых, во-первых, я хочу, хочу начать с совета бедолаги, который потерял деньги на AMD. Для него и для других наших участников просто. А вы видите мой экран, сейчас? Нет, нет, нет, пока нет. А, окей, одну секундочку, это я. Сейчас мы его. А вот share screen и вот desktop и share. Так, а сейчас вы видите экран? Да, все платформа загрузилась. Прекрасно. Вы знаете, есть акции, которые, которые я не корочу, побаиваюсь их коротить. Если я это делаю, то только буквально в такой короткой сделке, которая, может быть, занимает 1 два, 3 дня. И одна из этих акций вот, ⁇ это компания AMD, которая... Advanced Micro Devices, которая... Наш, наш участник, который предложил загородить эту акцию, потерял, получил самую большую потерю. Почему Почему я их не корочу? Потому что есть, знаете, я не фундаментальный аналитик, я технарь, но я держу ухо открытым относительно фундаментальных дел. Во всем мире сейчас дефицит чипов, которые идут во все. В холодильнике, в пылесосы, в машины, не только в телевизоры. Да? И это Advanced Micro Devices, это одна из ведущих компаний по производству этого, этих чипов. Другая компания, еще более крупная, это TSM на Тайване. Taiwan Semiconductor Manufacturing. Будьте очень осторожны с их, коротить те компании, которые... Весь мир стоит в очереди за их продуктами. Они могут назначать цены, которые устраивают их. То есть, Причем для этого не нужно аналитику какую-то особо читать. Я, моя, газета, моя газета, которую я читаю каждое утро, это Wall Street Journal. Это, это, это новости такого типа, что нехватка чипов по всему миру. Это, это, это на первой странице газеты. И не один день подряд. А уже потом запросто посмотреть, а кто главный производитель чипов? А, Advanced Micro Devices. Давайте не будем их коротить. Хочу поделиться с вами другой акцией. Все эти компании по производству чипов Texas, простите, Taiwan Manufacturing, Taiwan, Semicondu, TSM, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Advanced Micro Devices. Есть аппаратура, на которой эти фабрики построены. То есть, для, собственно, сами вот эти вот станки, которые делают чипы. И все эти станки выпускает одна компания. Одна. Интересно? Компания называется, это голландская компания. Ее акции торгуются в Америке. ASML. ASML. И э, акции дорогие, то есть э, это недельный график, э, акции стоили 300 долларов, когда пандемия только сказать, на донышке пандемии, сейчас они стоили, э, дошли до 900 и сейчас 800 долларов они стоят на сегодняшний день. И сейчас начинается распродажа. Э, недельный график, э, блестящая медвежья дивергенция на недельном графике акция идет вниз. Будем коротить? Нет, нет, ни в коем случае не будем коротить. Будем дождаться, когда, пока у пациента закончится его маленький депрессивный эпизод. Смотрим на дневной график ASML. Он уже почти достиг нижнего конверта, но это будет долгосрочная покупка, поэтому будем ждать, пока недельный график перестанет быть красным. Не коротить, покупать и купить, держать какое-то время, видимо, довольно долго. Просто совет. совет. Я не могу вам ничего советовать потому что я не знаю вашей финансовой ситуации, как вы, вашей толерантности к риску. Я вам просто показываю то, на что я смотрю и о чем я думаю. Просто думаю вслух. Давайте посмотрим, что пришло на наш конкурс сегодня. Дмитрий хочет предлагает компанию AMT. О, одну секунду. Компьютер от, от стены отключен. Так, подключил обратно. Так, AMT. American Tower. И, Роман, как всегда, чтобы мне не бегать между разными экранами, я всегда боюсь потерять, сказать, связь на этом. Откройте, пожалуйста, Finviz и посмотрите. Когда будет Earnings Report для этой компании? А, пока здесь только октябрь, 28 октября. То а, значит, уже... прошел уже, все. Значит, Опять повторю то, что говорил много раз, для повторения мать учения, особенно для новичков. Раз Американские компании раз в три месяца выпускают сообщения о своих доходах. И обычно они все довольно кучно делают. Сейчас бы, как бы, у нас заканчивается этот называется earning season сезон э, докладов и эти, эти доклады могут колоссально колоссально двинуть э, акцию э, Показываю вам пример сегодняшней своей сделки вчерашние сделки сегодня вышел э, э, э, как вам нравится Одну секунду. Как нравится такое, да? Закротили эту компанию, представьте себе. И вот здесь она рванула вверх. Почему? А потому что вышло сообщение о доходах. Или как насчет такого, что у нас было сегодня? А вот ADSK. Как вам нравится такой вариант? Вчера вы купили эту, эту, эту акцию. Я коротил. Вчера вы купили эту акцию. А вот она, как, как она торгуется сегодня. Вчера она закрылась где-то на 305 долларов. А сегодня, сейчас, в данный момент она торгуется по 252. Да? Небольшой шок. Большой шок. То есть будьте колоссально осторожны, прежде чем планировать позицию по любой акции, проверить, когда будет earnings report, сообщение о доходах. И э, это можно узнать на нескольких веб-сайтах. На NASDAQ, NASDAQ публикует эту информацию. Сайт, который я люблю использовать, это Finviz. Есть еще один сайт, называется Earnings Whispers, шепот о доходах. Прежде чем войти в любую сделку, вам нужно это дело посмотреть. Значит, возвращаемся, идем к AMT AMT American Tower Corporation. Недельный график выглядит очень, извините, дневной недельный график выглядит очень не худо. Очень не худо. Почему? Значит, коррекция началась в августе. Один удар вниз, второй удар вниз. Желтые точечки на индексе силы показывают, что это сигнал паники на рынке. И мы видим предыдущие паники. Вот была паника, ну у всех была паника тогда, это была пандемия. Вот была паника в марте этого года. Хорошее время покупать, да? У пациента депрессия мы покупаем. Была небольшая паника в октябре и еще одна паника вот сейчас в ноябре. То есть паника есть, а падение прекратилось цена уже находится выше уровня сопротивления. И эта маленькая желтая точечка справа на уровне 262,5 доллара показывает, что если AMT будет торговать дороже, чем 2,63, то импульсная система станет синей. То есть отменится запрет на покупку. Смотрим на дневной график. На дневном графике уже имеется настоящая бычья дивергенция. Кто-то помнит, что мы говорили о ложных проломах вниз? Вы видите, ложный пролом вниз на дневном графике, он уже кончился. То есть вот так вот, вот так вот. Интересная сделка. Желаю вам успеха. Едем дальше. Анна Викторова или Анна Викторовна, я никак не разберусь, Написаны и таким образом, и таким. Uh, и uh, Анна хочет посмотреть на акцию uh, LUMN. Опять-таки, uh, Роман смотрит на Финвиз. Uh, на uh, uh, акция… 3 uh, ноября было. Прекрасно. Значит… Uh, Акция, вы знаете, очень полезный ключ на клавиатуре. Это стрелочка вниз. Вот так вот. Я беседую с вами и нажимаю. Значит, акция где-то торговалась по 45 по 40 долларов. Потом попала в какие-то передряги. И опустилась, опять-таки, это пандемия. Все опустилось тогда. Опустилась до 8 долларов с копейками. И с тех пор... Четко поднимается, тренд вверх, длительный тренд вверх. И в данный момент торгуется по 13,82. Импульсная система недельная, зеленая. И Анна еще пишет, что высокий коэффициент продаж накратка, почти 10%, 9,5%. То есть, то, что столько людей закоротило эту акцию – это как бы, если она пойдет вверх, то начнется паника у этих людей, они начнут закрывать свои шорта, и на этом акция может подняться еще резче. Смотрим на дневной график. легальная сделка, тоже зеленая. Кстати, сегодня, вчера, сегодня рынок был крупно побит, а эта акция идет против, против рынка наверх. Так что выглядит очень приятно выглядит очень приятно. Я обычно избегаю акций, которые, у которых недавно был GAP, но в данном случае это не самый важный фактор. Желаю успеха. Андрей пишет, хочет, предлагает купить акцию TPX. TPX. А, а, это матрацы делают. Вы знаете, я матрасов давно уже не покупал, жена их давно не покупала, но очень много появилось компаний, которые матрасы продают. Причем они дают бесплатную пробу на 6 месяцев, на 9 месяцев. И даже есть жулики, которые заказывают его, через 6 месяцев отсылают его обратно, берут его из другой компании и так далее. И так далее. Я ожидал, что эта компания матрасов, это как бы старая установившаяся компания, они должны страдать от такой конкуренции, но Они, очевидно, не страдают, живут очень все неплохо. Тренд абсолютно четкий вверх. Коррекция началась в сентябре. И эта коррекция кончилась в зоне ценности. У «Медведей» было, было полдюжины возможностей пробить зону ценности. И они потеряли эту возможность. Акция не опускается ниже зоны ценности. Держит, держит дно. Цена на данный момент 44 доллара 6 центов. Когда earnings были, сообщения о доходах, Роман? 28 октября. Тоже все. Значит, следующий будет на навскидку. 28 января. У нас есть пара месяцев. Если это акция, видите, опять-таки, желтая точечка. Она показывает, где акция перестанет быть красной. 44,20. 20 центов вверх, и мы легальные. Идем на дневной график. Ну, просто красиво. Просто красиво. Берем и ставим, проводим линию под предыдущим донышком. Вчера эта матрасная компания продавила матрас, а сегодня вышла обратно. Имеется ложный пролом вниз. Ложный пролом вниз. Дневной график позволяет покупать, потому что перестал быть красным. Если цена поднимется еще на 20 центов, 44.20, то и недельный должен перестать быть красным. Будет легальная покупка. Очень, очень не худо. Желаю успехов. Едем дальше. Александр хочет купить акцию, предлагает купить акцию одной из наших больших мобильных компаний Verizon. Не нравится мне этот недельный график. Не нравится тем, что я слышал в новостях, что в Америке бычий рынок. Шучу. Слышал в новостях. Так вот, Verizon стоил на донышке пандемии, когда пандемия только значит, ударила по нам, 48 долларов. А сегодня он стоит 52 доллара. Да? То есть, компания поднялась на, 1, на 10% за два года и в последний, последний год просто тонет, причем тонет все быстрее и быстрее и быстрее. Что-то крупно не в порядке с Verizon. Вот так вот, да? Я даже не хочу смотреть на дневной график, но ну, мы на секунду на него глянем, ложный пролом вниз, но Такое очень, очень такая хилая внешность недельного графика заставляет меня полностью потерять интерес к этой акции. Недельный график. Недельный график стратегическое решение. Денис предлагает компанию NSG. Незнакомый тикер. Что это? А, А, букву пропустил. I -N. Uh, так. Uh, Роман, uh, чем эта компания? Посмотрите, пожалуйста, Earnings. И чем... я, я не узнаю этот тикер. Чем компания занимается? INSJ. Uh, earnings были 3 ноября и компания ⁇ это технологии, communication equipment. Uh... Нажимая на свою любимую кнопочку вниз, да? компания, в принципе, никогда ничего не стоила. Она всегда стоила. Это двухдолларовая компания, которая в феврале этого года попала на волну и взлетела от двух до 20. двадцати. Видите, потом колоссально ее, значит, она упала. Когда вы видите вот такой очень длинный столбик или свечу, это обычно знак, что был гап. Я переключусь на минутку на дневной рынок, чтобы проверить это. Да, вот, вот это падение от 22 до 6 долларов. Большие гэпы. То есть акция оказалась крупно побитой. А где-то в районе 6 долларов она затормозила, стала подниматься. Покупка легальна. Покупка легальна, потому что импульсная система синяя на недельном графике, и она же, она красная, правда, на дневном, но инсига стоит 6.70, если поднимется до 6.85, то будет 15 центов выше, будет легальный. Но у этой, у этой девушки плохая история. Видите? У нее, у этой акции плохая, шутка, у этой акции плохая история. То, что она вот так вот лежит в плоском виде, и ничего не происходит. Да? И вот только вот был этот один колоссальный всплеск, и сейчас опять в принципе-то ничего. Будет еще один такой всплеск? Может быть. А может быть нет. А может быть через 4 года. Хотите ждать? Едем дальше. Сергей хочет посмотреть акцию компании Dell. Хотя я читал в Wall Street Journal, где-то... Месяц тому назад, что это что организатор этой компании собирается ее делать частной опять, то есть вынести ее с рынка. Ну, естественно, если он это будет делать, то ему придется акции другие выкупать, и, видимо, поэтому компания, поэтому акция так четко рвет вверх. Недельный график зеленый. Абсолютно игнорирует слабость на рынке. Дневной график. Хух, сегодня, как, как скоткнула акция. Вполне легальная покупка, но на любителя, на любителя. Я люблю покупать дешево и потом снимать прибыль, когда акция растет. Эта акция уже она, за, она от 15 до почти 60 долларов. Но это легально. Сергей, если, если, если вам нравится, то сказать, добро пожаловать. Легальная покупка. Опять-таки, вы знаете, у нас у всех… Это не то, что вот я прав, а кто-то другой не прав. Да? У нас у всех есть склонность к разного типа акциям. Вот я… Меня хлебом не корми, дайте, вы дайте мне акцию, которая будет выглядеть как тот график биткоина, который я так расхваливал. Ложный пролом вверх. Медвежья дивергенция. Вот тут я вот так вот, есть пара из ушей. А это да, это легальная сделка, пожалуйста, можно, но интереса нет. Но и это совершенно нормально, что разных людей привлекают разные акции. Я иногда кому-то сказал, как сразу сказал, если бы всем нравились блондинки, то брюнетки были бы не, не предел. Не у всех разные вкусы во всем, в том числе и в акциях. Вполне легальная сделка. Артем хочет закоротить шорт. Я сам смотрел на это дело не так давно. Как-то сделка не, не состыковалась. Ford. Ford. Когда у них доклад о сообщениях был? Фух. 27 октября. Прекрасно. Значит. Форд. Очень явно компания делает что-то очень правильно. То есть Форд уже вырос. Значит, сначала на донышке пандемии Форд стоил порядка 5 долларов. Сегодня он стоит 20. Импульсная система зеленая, покупка легальная. Что мне совершенно вот лично, совершенно не нравится, это то, что Форд выше верхнего конверта, и индекс силы, эти желтые точки показывают, что имеют, что сказать на лицо то, что называется паникой покупателей. Люди боятся упустить, боятся упустить, и вот объемы этих покупок, боящих, людей, боящихся упустить, совершенно вышли за всякие пределы. Если мы посмотрим на секунду, нужно подвинуть экран, вот так вот. Обратите внимание. Вот была, вот была предыдущая паника. Да? И после этого акция затормозила на несколько месяцев. Вот еще была паника. Одну секунду. Вот еще была паника покупателей. И после этого акция затормозила на несколько месяцев. И сейчас происходит паника покупателей. Я предпочитаю подождать. Я предпочитаю подождать, пока акция вернется. Ой, хорошая компания с хорошей фундаментальной моделью. Но я предпочитаю подождать, когда она вернется к зоне ценности, где-то в район 15-16 долларов. Опять-таки легальная покупка, но на вкус и цвет. Да? Смотрим на дневной график. Не нравится. Не нравится мне этот дневной график. Почему? Потому что вот в понедельник был ложный пролом вверх. Так? Значит, мы смотрим на недельный график. Прекрасная акция. Компания сейчас четко переориентируется на электромобили. Новое начальство, очень сказать, о котором специалисты высокого мнения. Но недельный график переоценен, а дневной график показывает ложный пролом вверх. То есть сигнал играть накоротко. Естественно, я боюсь, боюсь играть накоротко с такой замечательной компанией. А это, а, это как раз то, что Артема предлагает. Накоротко. Артем, безумство храбрых поем и песню. Был, был, был такой советский припев. А, если будете коротить, будьте очень осторожны. Можно попасться. Легаль, то есть даже нелегально на недельном. На следующей неделе, если Форд останется ниже пика этой недели, то импульсная система станет голубой. Значит, продажа накоротка на следующей неделе станет легальной. Даже я иногда, когда я вижу, что точку перепада на следующую неделю, я ее одалживаю для этой. Скажем так. Недельная, недельная я бы даже не брал как возражение против сделки в шорт. Дневная позволяет шортить, но будьте осторожны, будьте очень осторожны. Если эта штука пробьет выше пика этой недели, то снимите потерю быстренько и ждите следующей возможности. Я люблю шортить, я очень люблю шортить шортить. Я предпочитаю более такие слабые мишени. Так, у нас осталось три сделки посмотреть. Валентин хочет закоротить TTM. Что-то очень знакомое. TTM. А, тата Motors, индусы. А, а вот, это, вот это другая песня. Смотрим на недельный график. да? Недельный график уже слаб, да? Тата взлетела от 5 долларов до 30, еще сильнее подъем, чем, чем у Форда, но на недельном графике был ложный пролом вверх. Импульсная система стала, стала голубой. Так, смотрим на дневной график, и тут Тата уже даже красный стала. Вот это, это более, сказать, менее зубастое мишень, я бы сказал. Желаю успеха. Рала хочет просит посмотреть, закоротить ABN, что очень знакомо, опять-таки. AB. ABN. Вы знаете, это нет такого символа на американской бирже, на, на, на, на бирже Соединенных Штатов. Так что не знаю, что это такое. И последнее. Григорий хочет, предлагает закупить ILMM, Иллюмина. Американская компания. Роман, посмотрите, пожалуйста, earnings, когда сообщение о ценностях. О, сообщение о доходах, извините. Я пока играю с кнопкой, которая показывает вниз, посмотреть историю этой акции. 4 ноября было. Все, уже, уже, уже, значит, кончилось. Она поднялась, 10 лет тому назад была 50 долларов, она поднялась до 550. На дне пандемии она стоила 200, до 550, сейчас она стоит 363 доллара. Значит, Стратегическое решение на дневном, извините, на недельном графике. Донышко было в октябре, и это донышко было 378 долларов, а сейчас 363. То есть имеет место пробой вниз. Вот так вот, да? Но пробой не очень инициативный, и мы видим бычью дивергенцию на индексе силы. Если на следующей неделе эта акция будет торговаться дороже, чем 359 долларов, то импульсная система перестанет быть красной, станет синей. Смотрим на дневной график. Не нравится. Не нравится, как эта иллюмина вот течет вниз. Просто вот течет вниз. Нет акхиндос никакой, просто идут постоянные какие-то продажи. Как сказал, если, если она будет торговаться на следующей неделе дороже чем, дороже, чем 359, это будет легальная сделка, но тяжеловато выглядит. Нет такого ощущения, что нет впечатления, что она стормозила и готова начать подниматься. Окей, okay, мы рассмотрели все сделки. Некоторые мне понравились, некоторые нет, но, как вы, как вы понимаете, я это делаю не для того, чтобы гладить всех по головке, а с тем, чтобы поделиться с вами своим взглядом на акции. Я надеюсь, что, что самое важное для вас – это не то, что вот конкретная акция, которую, на которую вы посмотрели, это, это, не фокус, это, это, не, это не то, на чем мы фокусируемся здесь а то, как их анализировать. Надеюсь, это вам пошло на пользу. Роман, у нас, если вы не возражаете, еще минут 10 тогда я очень быстро постараюсь ответить на вопросы. Да, конечно. Артем спрашивает про криптовалюту. Я уже ответил на этот вопрос. Абзал спрашивает прокомментировать Джесси Ливермора и можно ли повторить его успех в наши дни. Джесси Ливермор был великим трейдером, кстати, был болен маниакально-депрессивным психозом и застрелился в один из таких вот эпизодов, к сожалению. В наши дни его успех повторить можно. Есть, есть совершенно гениальный трейдер на уолл -стрите. его зовут Стив Коэн. Кохен по-русски был бы, да? Он пришел на рынки без ничего. И сейчас один из самых богатых людей в Америке только благодаря трейдингу. Только благодаря трейдингу. Книжка недавно про него вышла. Посмотрите, Стив Коин. Он такой очень, держится довольно секретно. Успеш, очень успешные люди есть. Но что я могу сказать? Суперуспешные люди – это люди, которые полностью отдают себя этому делу. Полностью отдают себя этому делу. Некоторым из нас, Данный. У нас есть другие интересы. Так что, если бы я занимался только клепанием денег рынок, их было бы гораздо, их было бы больше. Но каждый выбирает свой путь. Но люди с успехом типа Джесс Ливермора присутствуют. Они среди нас. Их мало, но они есть. Александра спрашивает, знаком ли я с Александром Герчиком. Ни в коем случае. Нет, не знаком. И что я думаю о его стратегии. Я не знаю ничего про его стратегию. Я знаю, что он был таксистом. Я ничего не знаю про его трейдинг. Роман спрашивает о моем мнении по торговому подходу на меньших таймфреймах. Абсолютно тот же подход. Я иногда занимаюсь day трейдингом, Не каждый день. Но... Я просматриваю эти внутридневные графики, иногда вот, вот, вот так что хватает за лицо, вот видишь какую-то фигуру, я это делаю. Принципы те же самые, принципы абсолютно те же самые. Я принимаю стратегическое решение на 25-минутном графике, почему не на получасовом, потому что я хочу быть немножко быстрее конкурентов, а, а тактическое на 5-минутном. То есть как сегодня мы смотрим недельный, дневной, недельный, дневной. Для внутридневной игры я смотрю 25-5, 25-5. Для того, чтобы заниматься внутридневной торговлей, у вас должна быть абсолютно холодная дисциплина. Потому что если вы начинаете думать, а с одной стороны, а с другой. Ну, а может быть, все, сделка проиграна. Действовать нужно. Это бездумная в каком-то смысле игра. Учиться гораздо лучше на дневных графиках, где у вас есть. Вы смотрите на дневной график, у вас есть время подумать. Может быть, вечером после ужина, еще раз посмотреть, да если вы смотрите на 25 пяти или 5-минутный график, вот так вот, да? без размышлений. Так что это не игра для новичков. Сергий спрашивает, глядя на графики CXP, у него вопрос CXP. Хух! Мы видели эту картину, Сергей пишет, показывает практически тотальное отсутствие движения, опираясь на ваш богатый трейдерский опыт. Как бы вы описали данные ситуации? Консолидация непонятная? Нет, все очень понятно. Что это означает? Сергей, вам нужно выйти на интернет и впечатать адрес, типа «finance, Yahoo, или просто тикер впечатать. Что происходит здесь? Эта компания, опять-таки, ничего не знаю про нее, но просто я этих графиков насмотрелся, она стала предметом тейковера. То есть, значит, какая-то другая компания ее закупает. И когда она торговалась, ее последняя цена была порядка 16,5 долларов. А другая компания покупает ее по 19. То есть, где-то 20% дает надбавки, 19-17% и значит компания покупаемая согласилась быть купленной компания покупающая сошла с ними по цене и сейчас ну, если это две компании из одной отрасли то им нужно это дело есть организации по борьбе с монополиями и, видимо, это в антимонопольный какой-то комитет пошло на проверку. И значит, сделка не может состояться, пока антимонопольный комитет не даст им отмашку. Это совершенно такая честная проверка. Как правило, сделка происходит. Если сделка не происходит, то эта компания, конечно, хряпнется довольно крупно. И вот, значит, у вас есть возможность. Если, сделку, если вы купите эту компанию и сделка произойдет, вы заработаете 2-3-4 цента. Если сделка провалится, вы потеряете 2-3-4 доллара. То есть, когда вы видите такую картину, просто следующая картинка, да? все, сделки больше нет нормально для, для обычного человека. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Два вопроса еще осталось. Здравствуйте, Александр. Как вы считаете, стоит ли учиться на крохотном счете в 500 тысяч долларов или разумно задумываться о трейдинге только при возможности войти на рынок со счетом примерно 10 тысяч долларов и более? чтобы обеспечить себе минимальный запас прочности, спрашивает Валентин. Для меня даже 10 тысяч – это микроскопический счет. Но что я вам хочу сказать. Учиться можно на любых деньгах, только надо забыть, что это деньги. Да? То есть игра, когда вы учитесь, и особенно когда вы учитесь с крошечным счетом, это действительно крошечный счет, вам нужно на него смотреть, сугубо как на учебный инструмент. И ваша задача показать, что вы можете заработать доход в 10, 15, 20 долларов в год. Скромно. Ни разу не потеряв за месяц, ни разу не потеряв за месяц более 10% двузначной цифры. То есть любая потеря составляет единички, а прибыли постепенно нарастают. Вот это то, что вы должны показать. И если бы кто-то сказал, давай, Алекс, кстати, там счет в 1000 долларов, сделай из этого 1000, 1200 за год. Да? Вот именно так бы я поступил. Я бы стал играть там по доллару, по два. Это занимало бы кучу времени. Овчинка выделки не стоит. Но если вы на самом деле, вот у вас нет денег, и вы хотите научиться, то овчинка выделки стоит. Потому что когда вы научитесь, то э, вы сможете... Взять деньги в управление, например. И вам нужно только показать людям, что вы умеете это делать. Вот так вот. То есть цель не прибыль, а цель – репутация. Последний вопрос. Алексей спрашивает, защищаете ли вы свои позиции в безубыток? И как вы это делаете? И да, и нет сегодня я закрыл сделку, потому что она пошла против меня. И ставить, если ставить точно вот на безубыток каждый раз, то обычный рыночный шум вас выбьет из, из этого. Да? То есть, допустим, вы купили что-то за 10 долларов, акция поднялась до 10 долларов и 20 центов, вы ставите стоп на 10. Она опять опустится на эти 20 центов и, и выбьет вас. У вас должен быть определенный деловой риск какой-то. Другое дело, что этот риск должен быть ограничен по формуле, которая у вас должна быть. Почитайте мою книгу. А поэтому я, я не зацикливаю сильно на безубытки. Естественно, что в то же самое время у меня есть на этой на маленькой сделке, я потерял небольшие деньги, но у меня есть другие сделки, в которых действительно серьезные деньги завязаны. Вот На них я внимательно смотрю, если они начинают поворачивать против меня то я, я сорву небольшую прибыль, чтобы, сделать, чтобы быть уверенным, что сделка будет безубыточной. Да? Кстати, долгое время пришлось учиться этому делу, потому что жалко снимать маленькую прибыль, когда ждал большую. Но постепенно, постепенно тренируешь себя на том, что маленькая прибыль – это лучше, чем большая потеря. Странно, да? Роман, я думаю, что все. все Спасибо вопросы... большое, Александр. Спасибо. Как всегда, были рады вас видеть, слышать. Да, у меня еще не будет небольшая часть как раз расскажу про конкурсы, про индикаторы. Вот Со своей стороны, еще раз спасибо и хорошего праздника. Спасибо большое. Всего хорошего. На прощание покажу вам свою группу охраны. О. Видите, да? Это, это, да. это 50% группа охраны. Вторая половина на, на другом этаже. Вот так вот. Всего хорошего. Спасибо, Александр, и до свидания. Спасибо. Коллеги, я как раз говорил о том, что расскажу по поводу правил конкурса и также про индикаторы. То есть мы в самом начале как раз смотрели индикаторы и их вид, как они действуют на метатрейдере. Соответственно, здесь для того, чтобы получить данный набор, вы можете установить его на ваш метатрейдер, который у вас открыт от компании Admirals. Если вы являетесь клиентом и у вас реальный счет с баланса более 200 евро, эти индикаторы будут функционировать. Для того, чтобы чтобы запросить как раз эти индикаторы необходимо написать на почту eldoradisksobaccoadmiralmarkets.com. Сейчас я... Также в чат напишу, что вы смогли сразу же скопировать и написать. Но ну, а те, кто будет нас смотреть в записи, то в описании к видео эта ссылка будет также доступна. К этому набору вы получаете сами индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию, как их установить. Ну фактически вот точно такой же вид, как мы смотрели в самом начале. И все индикаторы, все инструменты вы можете как раз прогонять по системе Александра и задавать вопросы в ходе наших вебинаров, ну и собственно учиться подходу в рамках этих вебинаров которые мы проводим с Александром раз в месяц. Также вопрос по поводу вопросов. Да. Все вопросы мы принимаем в записи на нашем YouTube-канале к этому видео. Сейчас я еще раз прикладываю ссылку на YouTube-канал. Если вы до него еще не подписались, то как раз самое время это сделать. И также расскажу про правила конкурса. Мы решили их немножко поменять, так как, с одной стороны, да, мы видим, мы берем дистанцию от вебинара к вебинару, но мы видим то, что какие-то сделки могут реализовываться там в течение нескольких дней, в течение, Месяца, да, то есть тренд не всегда идет там вверх или вниз. И поэтому мы хотели бы попробовать его немного поменять. То есть, как раз вот в рамках этого видео, которое вы смотрите, правила будут такие. То есть, во-первых, да, это как всегда подписаться на YouTube канал, поставить лайк видео и предложить в комментарии к этому видео сделку по одному активу, который торгуется в Адмиралсе. Это может быть акция, валюта или индекс, но лучше выбирать как раз если акции, то американского рынка, допустим. Но в любом случае, все акции, которые торгуются у нас в конкурсе, будут участвовать. А вопрос в том, что не все бумаги, к сожалению, Александр сможет рассмотреть, потому что не все акции доступны на, на американской бирже. Но мы можем посмотреть на, на нашем метатрейдере. А, так вот, для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно в комментариях написать три-четыре а, а, вещи. Да, так, это, это инструмент, это цена входа. Это стоп-лосс и это тейк-профит. А здесь важным условием является то, чтобы эта сделка должна быть реализована как раз от дня нашего сегодняшнего вебинара до дня нашего следующего вебинара. То есть, соответственно, в период с 25 ноября по 22 декабря. То есть, если у вас сделка, например, будет сформирована завтра, да, то есть вы посмотрите, найдете, то вы можете ее сразу же писать. Да, и, соответственно, если мы проверим, что цена, ту, которую вы указали, была как раз в рамках этого периода Цена входа, то ее мы зачтем. Если цена входа будет как раз в период, то есть, ну, например, там. 5 ноября, то, конечно, такая сделка участвовать не будет. То есть идея в том, чтобы сделка как раз реализовалась в течение вот этого периода месяца, да, от вебинара к вебинару. То есть сделка может идти неделю, день, да, то есть и тот и тот вариант подходит. Ну и, собственно, мы выберем победителя с наибольшим результатом в процентном отношении, да, то есть чей, чье движение будет выше от точки входа до take profit, то, соответственно, мы его и и на а Подарим да, участника с книгой. Если будут случаи, когда там не дошла до тейк-профита, то, соответственно, мы все это тоже рассмотрим. Это наш тест, то есть мы постараемся понять, насколько эта система конкурсов, да, вот в данном случае она подходит и обязательно обязательно учтем, да, если что-то будет не так. Но вот на следующий месяц мы решили действовать по такому принципу. И важный момент комментарий нельзя редактировать. То есть, если вы поменяете комментарий, то это отображается на YouTube-канале, то есть мы такие сделки засчитывать, естественно, не будем, и если цена входа будет, что называется, после дня вашего комментария, то такие сделки тоже не засчитываются, то есть чтобы сделка не указывалась постфактум. То есть если, допустим, сегодня 1 декабря, да, то есть сделка цена входа по вашему параметру реализовалась там 2 декабря, да, то эта сделка защитится. Если а, будет видно, что такая цена была там за день до вашего комментария, то такая сделка учитываться не будет. Я чуть подробнее об этом рассказал, да, но мне кажется, что правила довольно-таки простые. То есть здесь я тоже привел пример с картинкой. То есть вы указываете там, где войти, где выйти по стоп-лоссу, где выйти по тейк-профиту. И куда цена придет, мы зафиксируем, то есть или с работает take-profit, да, или будет просто а, цена в этом диапазоне, то есть мы посмотрим, какая акция показала себя лучше всего. Ну и а, по поводу вопроса, то есть ваши вопросы... Оставляйте в комментариях к этому видео. Да, тоже не забывайте ставить лайки. И, да, соответственно, все вопросы я передаю Александру заранее и он их рассматривает в ходе нашего следующего вебинара, который будет у нас как раз 23 а, декабря. А, да, то есть, это будет финальный вебинар а, в этом а, году. Вот, в принципе, все рассказал по конкурсу. Если будут какие-то уточняющие вопросы, пишите обязательно а, в комментариях к видео. Да, задавайте. Но ну, мне кажется, что такой подход, а, как и в принципе, предполагается. Предлагали тоже разные участники. Да, вот сейчас абзал тоже вижу. Пишет комментарий, что предлагали такой подход. Вот, попробуем, да. то есть, он тоже нам кажется более интересным. И вот после там года подобного конкурса мы решили немножко поменять и вот в таком формате его использовать. Вот поэтому на сегодня это все. Всем спасибо, всем хорошего вечера. Еще раз напомню, что у нас стали выходить вебинары с Александром и на английском языке. Поэтому тоже можете на них подключаться. Ну а так мы с вами увидимся через месяц, посмотрим, что на рынках, зададим, как всегда, Александру важные для нас вопросы, ну и послушаем его мнение. Спасибо большое, всем хорошего вечера и до свидания.